всем здравствуйте меня зовут светлана мостовская я являюсь консультантом преподавателем в школе китайской метафизики натальи пугачевой и в сегодняшнем видео мы с вами рассмотрим характер человека рожденного в день металла в предыдущих видео мы с вами научились строить свою карту базы мы выяснили что каждый из нас пришел в этот мир под одной из пяти стихий кто-то рожден в день земли, кто-то рожден в день огня, кто-то рожден в день дерева, людей, рожденных под этими знаками в Инь и Ян. Мы рассмотрели вы не Ян Дни. Мы рассмотрели в предыдущих видео. Напомню, что день рождения это элемент личности или господин дня. И найти в карте его можно, посмотрев вот в этот сектор то есть в день рождения в верхней, верхней, верхней строчки. И сегодня мы с вами поговорим о людях, которые рождены в день металла. То есть день металла, который делится еще и на янский, и на инский. Еще раз повторю, что характеристики, которые здесь прозвучат и уже прозвучали в предыдущих видео, могут быть более ярко выражены, в человеке менее ярко выражены, в зависимости от того, в каком окружении родился элемент личности или господин дня. Но все равно какие-то черты, какой-то стержень будет присутствовать. В принципе, люди, которые родились в день металла, металл у нас говорит о смелости, решительности человека. Такие люди могут быть рисковатыми в общении, категоричны в своих суждениях. Мир для таких людей, рожденных в день металла, может делиться на черное и белое. Таким людям иногда бывает сложно идти на компромисс. Стараются такие люди идти прямым путем, уважая других людей, доброту и искренность. В принципе, металл еще соотносится с элементом власти, управления поэтому эти люди особенно люди у которых которые рождены в день металла Ян, или у них в карте он ярко представлен тоже правдолюбые правдорубые значит <laughs> любители справедливости а при том справедливость у них как правило это какая-то их внутренняя, да вот какие-то внутренние установки но если в частности рассматривать металл Ян, при природный образ металла я арнольд швайцнеггер у нас рожден в день металла я это образ какого-то топора меча оружия какого-то какой-то вот глыбы металлической то есть это какой-то в том числе еще и необработанный металл а на небе это энергия луны это какой-то колющий металл энергия железа и стали Это энергия оружия насилия какого-то власти над оружием а как правило такие люди болевые твердые властные требовательные если повторюсь еще раз вы родились в день металла ян или у вас он очень ярко представлен в вашей карте то то есть вы тоже будете с такими чертами характера обладать как правило это преданные надежные друзья могут быть лидерами иногда они не видят мелочей такие люди и могут быть как иной раз разрушительными это достаточно сильные люди сильнее многих других элементов, они вот своим характером как раз напоминают воинственный меч, который выкован специально для войны. Резкие, прямолинейные, решительные, непреклонные, волевые, упрямые. Опять-таки, если приняли решение, то тоже не поменяет его ни при каких обстоятельствах. Заинтересованы в том, что делают, энтузиазмом, достаточно высказывают энтузиазм, увлекающиеся натуру умеют улезть за собой в том числе очень быстрые не любят не хотят просчитывать ситуацию заранее быстро принимают решения иногда спонтанно но ну, не сомневаются да, в правильности принятого решения. То есть вот принял решение, сделал, и, в общем-то, сделал, значит, так надо. Очень тяжело такие люди переживают потери и неудачи, если что-то идет не по их какому-то личному плану. Любят достижения, любят получать новые знания и навыки очень любят такие люди порядок и чистоту нетерпеливы не к несправедливости, не любят лицемерия, встанут на защиту обиженного. Иногда они бывают не тактичными, но им нет раздела до чувств других людей. Если им кто-то не нравится, то они могут быть очень немилосердных таким людям, из-за чего у них бывает достаточно много врагов. Бывают такие люди враждебными, может, могут иметь зло в своих мыслях, чувствах, действиях. Очень хорошо, считается хорошо для того, чтобы металл-ян, вот этот образ необработанной руды был выкован в какой-то меч или в какое-то оружие, в какую-то форму. Ему нужен огонь, огонь обязательно, да, то есть огонь печи, какой-то печи, которая сможет расплавить металл так чтобы получить боевое оружие и это не солнце лучи а вот именно огонь огонь инь и очень хорошо когда в карте у человека рожденного в день металла ян есть огонь инь это считает но ну, это хороший признак это благородный металл то есть металл который был обработан огнем то есть все вот эти вышеперечисленные характеристики такие не очень хорошие там злой да то есть может карать и т.д. и т.п. в меньшей степени относятся к металлу у которого в карте есть огонь и считаю вот именно огонь и и считается что женщине рожденные под знаком металла ян очень хорошо бы выйти замуж потому что для нее как раз элемент огня и инь это не супруга и считается что такая женщина ну, как бы форму обработанного металла до да, принимает тоже еще такая особенность есть у людей рожденных в день металла ян они э, не прощают предательства и обиды да то есть если вы их предали они вас записывают как сказать у них мир делится на ну как правило да, там на черное и белое то есть на врагов и на друзей то есть если вы предали их они скорее всего вычеркнут вас из списка своих друзей навсегда и но ну, если вы не врагами для них станете ну по крайней мере они перестанут до да, к вам относиться вот как раньше личным еще раз повторюсь поэтому могут наживать себе много, много врагов. они не романтики как правило женщины металла я обладают магнетизмом умеют очаровать мужчину с первого взгляда это какой-то знака ну, там, иметь мускулистую фигуру, и достаточно важно учиться гибкости, да, потому что этого качества может не доставать э, людям, э, которые рождены в день металла Я. Следующий знак, который мы, мы с вами рассмотрим, это тоже металл, это люди, рожденные в день металла, но это уже металл немного другого э, образа, да, то есть это уже металл. Инь, но ну, металл инь это образ каких-то ювелирных украшений, как какого-то ножечка, усыпанного драгоценными, каких-то каких-то ножниц тоже с драгоценными камнями. В природе это выпадающий, тут же замерзающий инь. Это какая-то железная руда, которая будет использована для для ювелирных изделий, для изготовления Изделий это энергия, порождающая энергию денег. Люди соответствуют такой энергии, если вы родились в день металла-инь, если у вас много металла-инь в карте. Как правило, это люди красивые, немножко женственные, с хорошей кожей и зубами. То есть этот полированный металл, ювелирные изделия из металла. Как правило, люди, рожденные в день металла, им чувствительны к настроению, чувствам других людей, четко различают разницу между хорошим и плохим, отражают то, что получили. Эти люди тоже могут быть достаточно резкими, как и металлян но при этом не отступит своей морали которая приветствуется в обществе где они живут в принципе у них своя еще внутренние что у металла я что у металла и не бывает мораль и вот люди металла и как говорят ну, боятся потерять лицо да, как говорят в народе то есть они в буквальном смысле боятся потерять лицо то есть они очень любят ухаживать за собой даже если это не классические красавицы и красавцы то все равно они за собой ухаживают за своим лицом как какую-то кукольность такую иногда имеют во внешности и боятся потерять лицо в плане вот какого-то спора например когда надо уступить бы, уже, да, но они боятся потерять свое лицо, потерять свою вот эту внутреннюю целостность и могут даже страдать вот из-за этого, отстаивать до, до конца свою точку зрения, хотя вот просто чтобы вот не потерять лицо, хотя надо бы уже уступить и принять точку зрения человека, с которым вы спорите. Быстро думают, любят детали, могут тратить деньги, потом уже подумать об этом. Разочаровываются в своих тратах. Очень часто такие люди всегда имеют свое собственное мнение на, на любой счет, который ну, иногда может отличаться от мнения других многих. Они знают то, что не знают другие. Люди, еще раз повторю достаточно привлекательные. Даже если это не классические красавцы, все равно не любят хорошо одеваться, не, не терпит тоже, как и металлу какого-то беспорядка, какой-то грязи, не любят разговоров о чем-то таком некрасивом, то есть о смерти, о каких-то некрасивых событиях. То есть вот это вот как будто бы аристократы такие вот аристократические образы, социальные люди достаточно и их предназначение, в общем-то, блистать да, то есть гармонично, чтобы было у них гармоничное существование, они обязаны, они должны блестать то есть сверкать сиять блистать придают большое значение своему внешнему виду им это благоприятно им крайне важно выглядеть презентабельно в любой ситуации и умеют дружить эти люди сходятся с людьми, заводят друзей, но иногда держат рамки в первое, ну, когда смотришь на такого человека, как будто бы он неприступный. Но на самом деле это просто такое внешнее впечатление, когда с такими людьми ты вступаешь в контакт, то выясняется, что действительно они могут быть хорошими друзьями, стараются помочь окружающим, иногда пропускают через себя проблемы других людей. Имеет высокое самоуважение, достаточно тщеславные, стремятся к перфекционизму, любят учиться узнавать что-то новое, такие люди любит чтобы люди окружающими ими очень ими восхищались то есть это им очень нравится хорошо говорить им комплименты действительно потому что такие люди почему они любят комплименты почему они любят чтобы ими восхищались потому что это образ ювелирных украшений Ювелирные украшения на что нам нужны для того чтобы радовать нас наш глаз соответственно когда вы хвалите человека рожденного в день металла и то есть какие-то комплименты высказываете его внешности то вы в общем-то улучшаете его удачу, свою удачу потому что он для этого осознан для того чтобы блистать такие люди очень плохо справляются со стрессами им тоже достаточно трудно расслабиться как огням и родням, инь. внешний блеск для них очень важен да то есть они боятся выглядеть непривлекательно в глазах других людей, Они неравнодушны к материальным ценностям, делают на это ставку. Очень важны таким людям комфорт и удобство. Женщины этого знака очень часто ищут себе состоятельных мужчин, мужья, чтобы быть бриллиантом в достойной оправе. Так как умеет быть украшением мужчины, блиста рядом с ним в высшем свете. Но в то же время эти люди тоже могут быть, как и металл металлян, они могут, скажем так, покарать и тамстить за что-то, потому что все равно это металл, и металл он может рубить, да, то есть он может таким вот образом себя проявлять. Таким людям, в общем-то, и надо быть модными, блистать следить за своей внешностью, прорабатывать свои страхи обязательно. Потому что страхи все равно накапливаются в таких людях различного рода. И повышать свою самооценку. Сегодня мы с вами поговорили о людях, которые рождены в день металла Янского и Иньского. В следующем уроке мы с вами поговорим о людях, которые рождены в день стихии воды. А также в конце урока будет дана небольшая техника, воспользовавшись которой вы сможете... Проанализировать, что в те или иные периоды вашей жизни, помимо вашего основного знака рождения господина дня, вас проявлялись или будут проявляться еще дополнительные качества других элементов. Подписывайтесь на наш YouTube канал, смотрите наши видео, участвуйте в наших мастер-классах. Всего вам самого наилучшего, До встречи в следующем видео!